Здравствуйте! В этом видео речь пойдет о горячих клавишах торгово-аналитической платформе ATAS, их настройки и применении. Горячие клавиши – это комбинации клавиш клавиатуры или мышки, при нажатии на которые происходит необходимое нам действие. С помощью горячих клавиш в ATAS можно управлять графическими объектами на графике, масштабировать график, просматривать подробную информацию с индикаторов и, конечно же, совершать торговые операции. Начнем с настройки горячих клавиш. Для управления горячими клавишами необходимо в главном окне программы зайти в меню настройки и выбрать пункт «Горячие клавиши». Данное окно служит для создания и настройки удобных для пользователя клавишных комбинаций. По умолчанию в платформе Atas уже настроены основные горячие клавиши. Вы можете оставить их как есть или назначить свои комбинации клавиш для каждого действия так, как удобно именно вам. Слева внизу располагаются три кнопки – «Очистить», «Сбросить» и «Окей». При нажатии на кнопку «Очистить» все настройки горячих клавиш очистятся. А если нажать «Сбросить», то настройки горячих клавиш вернутся к исходным настройкам по умолчанию. И кнопка «Окей» она служит для сохранения сделанных изменений и выхода из данного окна. Окно настройки горячих клавиш содержит три категории – это «Трейдинг», «Чартинг» и «Смартдом». При выборе одной из этих категорий справа появляются доступные настройки. Начнем, пожалуй, с самого главного. Трейдинг. Трейдинг – это горячие клавиши, направленные на совершение торговых операций в платформе ATAS. Здесь представлены следующие команды. Купить по офферу. Данная команда выставляет лимитную заявку на покупку по цене ask. Купить по цене спроса. Это выставление лимитной заявки на покупку по цене БИТ. Купить по рынку — это отправка маркет-ордера на покупку. Продать по оферу — это установка лимитной заявки на продажу по цене ASK. А продать по цене спроса — это установка лимитной заявки на продажу по цене BID. Продать по рынку — это отправка рыночной заявки на продажу. Отменить продажи — это означает отмену всех отложенных заявок на продажу. Отменить покупки — это соответственно, отмена всех отложенных заявок на покупку. Команда «Отменить все» отменяет все отложенные ордера на покупку и на продажу. При этом, если есть открытая позиция, то она останется открытой. Закрыть позицию. Эта команда закрывает открытую позицию по рынку и отменяет все отложенные ордера. Переворот позиции. Эта команда означает закрытие текущей позиции и открытие такой же позиции в противоположную сторону путем отправки рыночного ордера двойного размера. К примеру, если у вас открыта лонг позиция в два контракта, то данная команда отправит рыночный ордер на продажу четырех контрактов, который фактически закроет лонг и моментально откроет шорт позицию в два контракта. И команда, которая уже предустановлена по умолчанию, это активация торговли с графика с помощью клавиши «Пробел». Позже я покажу, как это работает. Настроенные комбинации видны в правой колонке. Если значение правой колонки пустое, значит горячая клавиша не настроена. Например, необходимо настроить быструю покупку по рынку. Для этого напротив названия команды «Купить по рынку» необходимо нажать на прямоугольник. Появляется окно, нажмите сочетание клавиш. В этот момент вы нажимаете ту комбинацию, которая вам удобна для реализации команды. Я, например, веду пробел плюс стрелку вверх. Вы можете ввести любую удобную для вас комбинацию. Ваша комбинация может состоять из одной, двух или даже трех кнопок. Если вы выберете комбинацию, которая уже используется для другого действия, в этом случае данная комбинация закрепится за новой командой, а на предыдущем месте станет пусто. Например, я выбираю команду «Продать по офферу» и нажимаю команду, которая уже назначена для активации торговли с графика. Нажимаю «Пробел» и теперь мы видим, что клавиша «Пробел» отвечает за новую команду, а поле «Активация торговли с графика» стало пустым. Для удаления комбинации необходимо нажать крестик, который находится рядом с комбинацией. Тут важно отметить, что для того, чтобы воспользоваться торговыми горячими клавишами, необходимо, чтобы одно из окон графика или торгового стакана было активным. Также в активном окне должен быть выбран торговый счет. Напомню, что торговый счет нужно выбрать на графике, в модуле Chart Trader или непосредственно в окне торгового стакана. При этом все торговые действия будут совершаться относительно активного инструмента на выбранном торговом счету. Следующая категория горячих клавиш – это чартинг. Здесь представлены все комбинации для быстрого доступа к настройкам графика, установки различных индикаторов, масштабированию, перемотки графика, а также для быстрой установки и управления различными объектами рисования на графике. Например, трендовых линий, уровней Fibonacci, различных фигур, рулетки, профиля рынка и так далее. Все значения в этой категории уже выставлены по умолчанию. Но вы можете в любой момент поменять значение комбинаций, воспользовавшись данным окном. Следующая категория – это SmartDom. Название категории говорит само за себя. Это горячие клавиши для управления стаканом. Представлены такие команды, как заблокировать торговлю, центровать все стаканы, очистить текущие трейды и так далее. С настройками горячих клавиш разобрались. Теперь немного покажу, как это все работает в действии. Я создам новое окно графика, выберу инструмент Futures RTS и на его примере покажу работу с горячими клавишами. Например, нам необходимо начертить трендовую линию. Я нажимаю F2 и рисую линию. А если мне нужна горизонтальная линия, я нажимаю F6 и провожу линию на нужном уровне. А если необходим профиль рынка на определенном отрезке, я нажимаю F3 и рисую профиль в нужном месте. Согласитесь, это очень удобно и экономит время. Если вы только знакомитесь с платформой Atas, вы можете нажать на значок рисования и здесь увидеть подсказки по использованию горячих клавиш. Еще одна возможность работы с графическими объектами. Можно выделить графический объект, зажать Ctrl, потянуть этот графический объект. В результате получится клонированный объект. Также очень удобно совершать торговые операции, используя горячие клавиши. Например, для выставления ордера прямо на графике, я просто зажимаю клавишу пробела для активации режима торговли. Слева напротив указателя мыши появляется подсказка с выбором типа ордера. Соответственно, если при зажатом пробеле я нажму на левую клавишу мыши, выставится лимитный ордер, а если нажать на правую, Order то будет отправлен стоп-ордер. При выставлении ордера вы увидите на данном уровне цены такой прямоугольник с названием ордера, сигнализирующий о том, что здесь находится ваша активная заявка. Если открыть новую позицию, то информация о ней также будет отображаться на графике. Для отмены заявки или закрытия позиции можно просто нажать на крестик рядом с индикатором ордера или открытой позиции. Order Теперь еще хочу рассказать о некоторых горячих клавишах в сочетании с мышкой, которых нет в менеджере горячих клавиш. Например, зажатый скролл мышки, то есть колесико, при перетягивании активирует окошко возле курсора с различной информацией по выделенному диапазону. Это количество баров, расстояние в тиках, проторгованный объем и дельта. При зажатой клавише Ctrl колесиком мышки можно масштабировать график по горизонтали. А если зажать SHIFT, то можно изменять масштаб графика по вертикали. А это график с индикатором Big Trades. И на нем я покажу как можно использовать горячие клавиши в индикаторах. Если зажать Ctrl и навести мышь на выделение кластеров, будет показываться информация о проторгованном объеме. А в ленте принтов с помощью горячих клавиш можно смотреть размер лимитных заявок. При нажатии на скролл мышки на агрегированной сделке в ленте принтов появляется окошко с информацией о количестве и размере лимитных заявок, за счет собственно которых и исполнилась данная сделка. На этом все. Теперь вы знаете как настраивать и использовать горячие клавиши, что позволит вам максимально быстро и комфортно работать в платформе ATAS. Если вы считаете данный функционал полезным, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал. А я желаю вам успехов и прибыльной торговли. До встречи в следующих видео.